Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства. Чиновник решил лечь в больницу. Кроме министра, COVID-19 заболел его заместитель Дмитрий Волков. Исполняющим обязанности главы Минстроя в ближайшее время будет Никита Стасишин. Он родился в 1986 году в Ленинграде. В Минстроя работает с 2013 года. Должность замглавы ведомства Стасишин занимает с 2016 года. В настоящее время он курирует работу Департамента строительства. Тест на коронавирус сдало все руководства Минстроя. Положительных результатов, кроме Якушева и Волкова, ни у кого пока не обнаружено. В ведомстве отметили, что с 23 марта почти все сотрудники, кроме высшего руководства, работают на удаленке. Доступ в здание имеют только те сотрудники, чья деятельность не может выполняться за пределами офиса. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил, что заразился коронавирусом. Глава Кабмина предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост премьера. Путин согласился и позднее подписал соответствующий указ. Пандемия нового коронавируса, возбудителя болезни COVID-19, охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заражены более 3,1 миллиона человек, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона излечились. Больше всего заболевших зафиксировано в США, Испании и Италии. Эти же страны лидируют по числу жертв вируса. Россия занимает восьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 114 431 человека, прирост за сутки 7,4%. Из них поправились более 13 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1169 пациентов россиян попросили оставаться дома в период эпидемии во многих регионах действует пропускной режим кроме того приостановлена международная авиа и железнодорожное сообщение